Привет всем! Рассмотрим возможности возможность создания из данных компьютерной томографии э, человеческого организма 3D-моделей, э, в дальнейшем пригодных для 3D-печати на 3D-принтере, соответственно. Э, сделать это можно помощью э, 3D слайсера э, открытой, свободно распространяемой программы, которую которую можно загрузить. Э, вот здесь это официальный сайт 3D слайсер. Здесь загрузка э, есть установщики для всех распространенных операционных систем есть стабильные версии конца 15 года и ночные сборки э, совсем свежие эти установщики для 64-разрядных операционных систем если у вас 32 разрядные вам сюда э, ну у меня уже 3D слайсер скачался и установлен начнем с ним работу для того чтобы использовать данные компьютерной томографии нужно импортировать в эту программу их они обычно предоставляются э, пациенту на диске на диске есть папка ну и дайком ее и нужно импортировать кнопка вот она импорт ищем путь Значит, к этой папке в моем случае вот она и импортируем В этой папке содержатся в определенном формате файлы, собственно, изображений срезов в данном случае головы пациента. Полученные эти картинки в результате как раз компьютерной томографии, рентгеновской компьютерной томографии. Ну вот, э -э, импортируем данные. Э -э, теперь мы выбираем вот этот режим. Вот этот вот. Вот, этот вот. Значит, и загружаем. Загружаем эти данные рассмотришь сворачиваем это вот кошка получаем в трех проекциях срезы значит передвигаться по стопке срезов можно либо колесиком мыши либо вот этим бунком здесь здесь здесь теперь будем из этого строить 3d модель для этого э, выберем volume rendering визуализируем и поставим в центр а для того, чтобы именно использовать более реалистичные цвета и получить изображение костей, потому что мы хотим распечатать фрагмент кости, мы вот это выбираем. Тут есть пресеты, которые вот этот именно для костей. Вот он, CityBond. Чтобы убрать мягкие ткани окончательно, пользуемся вот этим дебинком. Его можно легкой мышью двигать, или же э, стрелочками, когда мы навели уже вот, убрали все мягкие ткани. Значит, что еще? М -м да, не сказал. Здесь можно увеличить или уменьшить контрастность. Нажав левую кнопку мыши, двигаем мышью вверх-вниз. Вот. Таким образом. Mm -hmm. Чтобы подвинуть изображение, нажимаем на колесик, двигаем, двигаем вправо-влево. Ну, в общем-то, это не требуется. Просто основные приемные работы с этой программой далее что мы сделаем далее мы не будем весь череп этот превращать в 3d модель а часть только в некоторых случаях это как раз и требуется вот, например мы хотим распечатать фрагмент лобной кости Есть вот такая обрезка функция обрезки мы должны включить вот эту галочку и э, включить визуализацию обрезки вот здесь включили и собственно режем теперь можем резать на 3d изображение оно поворачивается кстати как его повернуть нажимаете э, левую кнопку мыши двигаете вверх-вниз или же право влево чтобы быстрее рендеринг происходил значит нужно использовать лучше графический процессор если мы используем если мы используем значит, центральный процессор то все это будет происходить медленнее и с какими-то артефактами вот, как я заметил Лучше вот этот использовать. Рендеринг с помощью графического процесса, процессора. Лучше получается. Вот что мы видим. Очень реалистичное изображение черепа. Чтобы вот э, могли посмотреть ближе или дальше, мы вращаем колесико. Чтобы повернуть ее вверх-вниз или вправо-влево, мы нажимаем левую кнопку мыши, вращаем влево или вправо чтобы подвинуть нажимаем опять же колесико двигаем влево вправо вверх вниз так чтобы а, значит ну и вот ладно обрезаем дальше Мы хотим только часть лобной кости получить поэтому обрезаем так вот пример так и так двигаю вот за эти Шарики разноцветные, мы сдвигаем плоскости, обрезки. Можно их также двигать вот на этих изображениях. Также это позволяет Эта программа. Обрезаем, как нам хочется. Получаем вот такой вот фрагмент лобные кости, я думаю еще ничего, не сделать, не нужно такой большой, печатать потом еще, вот. обрежем, чтобы попали лобные пазухи, ну вот, чтобы этот висячий фрагмент не остался, его тоже обрежем, так, достаточно. Вполне, я думаю, для первого раза этого фрагмента, вот, получился такой фрагмент. Вот, собственно, вот это мы просто визуализировали э -э, визуализировали обрезку. Вот. Но чтобы действительно ее сделать обрезку и получить э -э, только обрезанные фрагменты, тут нужно выбрать вот этот модуль. Group volume. Убираем. И здесь. Убираем. Убираем. Ну, я вот эту вот выбрал ради эксперимента. Э -э, обрезать. Убираем обрезать. Обрезаем. Ждем. Вот уже и обрезалась, Замечательно. Замечательно. О, обрезаем. Получается уже обрезанное изображение во всех проектах. Дальше, чтобы с ним нам работать, уберем этот тот прямоугольный инструмент для обрезания. Далее также необходимо выключить визуализацию рендеринга выключить рендеринг это вот здесь опять идем в и вот и глазик закрываем то есть пока у нас не отображается 3d модель далее нам нужно построить карту вот эту карту 3d модели делается следующим образом выбирается редактор вот этот окей okay. здесь мы выбираем есть предустановки по цвету выбираем значит поскольку у нас лоб выбираем фронт, Front, frontal frontal bound вот выбираем правый Далее, что мы должны сделать? Мы должны настроить эту карту с помощью вот этого инструмента. Хорошо. Эффект. И нужно, передвигая вот этот бегунок, сделать так, чтобы цветом выделялась только сама кость. Вот, Добьемся этого эффекта сейчас. Когда мы его добились, нажимаем Apply и получаем немножко вот такой неровный неровное выделение, неровную карту. Вот. Так. далее можно отменить и попробовать еще раз если что-то не устраивает можно проверить как это выглядит на протяжении всей всего этого куска кости примерно выглядит но вот это уже ограничение самого исследования получается ступеньки вот из-за того что собственно получено изображение слегка ступенчатое видимо Видимо, при исследовании была какая-то микроподвижность, возможно. Или это дефект самого томографа, может быть. Ну, нажимаем Apply, получаем, собственно, карту 3D-модели. И дальше мы можем эту карту уже превратить, собственно, в 3D-модель. Для этого нажимаем вот это инструмент для создания модели все у нас если устраивает нажимаем apply должна построиться 3D модель вот она построилась это уже модель которую можно сохранить что мы сейчас и сделаем нажав вот эту кнопку сохранить выберем вот надо отметить это у нас модель Name. Вот он. Такое у нее имя. Правая лобная кость. кость. Ну, лобная кость. Вот здесь же мы ее при открытии окна сохранения должны найти. Вот. Окно сохранение. Ищем ее. Вот она. Убираем остальные галочки, они нам нужны. И выбираем то что нам нужно для 3d печати чтобы сохранилось в stl файл можем также выбрать папку в которой будет произведено сохранение вот здесь Значит, в папке не должно быть кириллических символов вот у меня в корне папка и сохраняем сохраняю и дальше нажимаем save Все нас управит, нажимаем Модель мы сохранили. Вот, собственно, она. Далее мы можем подготовить ее к 3D-печати уже. Стандартно я это делаю э, вот в этой программе. Слайсти. Просто ради эксперимента добавим. получаем такую модель не очень ровную силу ограничений самого метода исследования я думаю может быть есть возможности сгладить модель в прошлый раз у меня получались более гладкие надо поэкспериментировать с настройками вот ну эту модель уже вполне можно отслайсить для 3d печати и в дальнейшем распечатать есть распечатки, покажу тогда чуть позже.